Первый Казанский международный юридический форум. В Казанском федеральном университете обсудили актуальные темы мира ислама. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Состоялось подведение итогов конкурса на соискание казанской премии имени Завойского. В числе победителей и лауреатов трое молодых физиков Казанского федерального университета. В номинации «Прикладные исследования» победителем стал доцент кафедры общей физики КНИТУКАИ Алмас Ифудинов, а в номинации «Фундаментальные исследования» доцент кафедры общей физики КФУ Руслан Батулин. Второе место поделили двое представителей КФУ. Доцент кафедры Радиофизики Института физики, доцент кафедры Программной инженерии Института информационных технологий и интеллектуальных систем Александр Шимахин и старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Квантовая фотоника и метаматериалы, ассистент кафедры Общей физики Института физики Антон Харитонов. В Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие первого Казанского международного юридического форума. О том, как это было, расскажет наш корреспондент.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 Хафиз Гараев, Универньюз. 29 сентября на базе Института международных отношений Казанского федерального университета стартовал 12-й международный форум Ислам в мультикультурном мире. Делегаты каких стран посетили мероприятие и какие темы были освещены, смотрите далее.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 конфессиональной стране. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захидоглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Прежде чем перейти к основной повестке дня, необходимо решить организационные вопросы, коллеги. Ученым советом в качестве заместителя председателя совета были избраны Таюрский Дмитрий Альбертович, доктор физико-математических наук, профессор, первый проректор, проректор по научной